Друзья, здравствуйте! Внимание, внимание, как говорится, переносим место сбора из Крыма в Анапу, под Анапу, прекрасный город Витязева, есть там небольшое такое городишко, вот, с прекрасным пляжем, вот, э, с 30 по 10 мая. По ссылке внизу описание все есть, цены и адрес. Значит, что? Ну, сохраняем базу единомышленников. Красивые места, тренировочные мероприятия, режим, анимация для детей, прекрасные там интересные банные процедуры будут восстановительные. Вот. И так как поменяли место, то сама база, она чуть побольше гостиницы. Поэтому появились дополнительные места. Описание цены внизу по ссылке. Ждем, До встречи. Буду рад всех видеть.